Всем привет! Мы с Кешей купили 300 скрепок. Из этих скрепок мы с Кешей сделаем настоящую кольчугу. Правда, кольчуга будет не очень, из-за того, что промежутки будут большие. Но мы все равно сделаем ее, выйдем на улицу и затестируем ее. Погнали делать! Спонсор этого видео Стас Горохов. У него очень интересный канал. Угодный контент, чекайте описание и закрепленный комментарий. И казалось бы, что можно было бы идти на улицу и проверять кольчугу на прочность, если бы небольшая проблема. А эта проблема заключалась в том, что на улице шел большой дождь. Я подождал три дня, все три дня лил дождь и, наконец-то, просвет. И пока дождя нету, мы пойдем на улицу. Но сначала бутыл кап челлендж. Сначала мы будем бить, так сказать, кольчугу острой стороной топора. Ого, вы посмотрите, теперь это похоже на какого-то зверя. Я ее расправил, и она вроде выглядит нормально. Поэтому надо ударить еще раз. Думаю что это был коронный удар. Ее расколбасила прям э, хорошенько. И опять с ней все хорошо, но как бы человека бы пробило прям хорошенько. Так как после удара топорома остались вот такие следы. Это от первого удара, а вот это от второго удара. И видно вмятины от э, самих скрепок. Но это удар уже без кольчуги. Получается, что эта кольчуга немножечко и защищает. Ну а теперь можно сделать вывод. Не тратьте деньги на скрепки и не занимайтесь такой ерундой, как и я. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Ссылочка на спонсоры в описании и в закрепленном комментарии. Если мне, конечно, Ютуб разрешит. Всем пока! А вы знали, что мы для котов тоже животные? Но мы для них тупые животные.